Пушистый здрав. С самого детства мне симпатизировали антропоморфные зверушки, и достаточно в раннем возрасте я был четко уверен в том, что стану режиссером анимации. Хотя перед этим я был склонен думать, что мультяшные герои вроде Стича действительно существуют. Именно поэтому я рвался на Гавайи. Но сейчас не об этом. Дальше в моей жизни появились они – игрушки Last Pet Shop. Теперь... Именно их раскраска стала некой основой для нее. Я назвал его китипу Пу. Именно китипу Пу стала основой для Ломтика. Примерно в те времена у меня начались проблемы в семье. Я закрылся в себе и не мог ни с кем адекватно общаться. Одним словом, привет невроз. Тогда я ушел в интернет, надеясь обрести поддержку там. 2015 год. Я создал аккаунт Ломтик Кэт на мультаторе. Как мне вообще пришла в голову идея назвать ломтика ломтиком. Я склонен думать, что это было спонтанным решением. И по сути, так оно и есть. Ну как бы то ни было, я прилетел, чтобы поблагодарить ребят за то, что помогаете мне приблизиться к мечте. А именно, к приобретению фурсюта, чтобы я наконец смог существовать в реальности. Если ты захочешь помочь, ссылочка на донат в описании. Люблю! Ломтик помогал мне не впадать в депрессию, я выплескивал все свои переживания через него, на холст или даже в мульты. Кстати, тогда у Ломтика была лапа на спине, которая меняла цвет в зависимости от настроения. Очевидно, что зачастую она была синяя. Так, как же я все таки начал считать себя Фури? По мере сидения на мультаторе, я начал находить ребят, которые считали себя Фури. Так я и заинтересовался этой темой. В общем, пока в жизни происходили не самые лучшие события, ребята из Фури фэндома помогали мне хоть немного держаться на плаву. За что вас я благодарю. Ну а сейчас... У меня все прекрасно, избавился от невроза и теперь сам стараюсь помогать Фури Фэндому двигаться вперед. Я буду рад поддержать кого-нибудь из вас и буду благодарен любой поддержке с вашей стороны. Оставайтесь пушистыми!